И инсайты курса. Первый инсайт, который здесь указан, я внутриком, наверное, не совсем правильная фраза, но она очень красиво легла текстом, я его поясню. Я теперь понимаю... И знаю, что такое внутренние коммуникации. И я могу сказать, что если я еще не до конца внутриком, опять же, потому что мой бэк HR никак меня не покидает, но хотя бы я сейчас двигаюсь в правильном направлении и иду как раз-таки вот в такое немножко отделение от прямых целей и задач именно HR. Вопрос «А зачем?» звучит в моей голове теперь каждый раз, когда я делаю какую-то задачу, каждый раз, когда я придумываю какой-то пост в Телеграм или пишу контент-план на следующие пару месяцев, Uh, у коню... И к нему же относится, что у коммуникации должна быть цель, у самурая, как говорится, только путь, а у коммуникатора должен быть путь, который определен конкретной целью. Нет сухого информирования, это тоже все взаимосвязано. Канал может быть инструментом, когда у нас есть определенные проекты, и, в общем-то, эта тема тоже для меня была таким открытием, и она несколько уроков пыталась уложиться в моей голове. И учение света, не учение чтец и на дуде и грец» — это фраза из моего самого первого домашнего задания, когда я послушала, почитала и посмотрела, что такое внутренние коммуникации, я поняла, что ну, это, конечно, тоже я, но я еще и читаю, и еще и на, на бубне играю, и еще и печеньки всем хожу раздаю. И вот как раз-таки он закругляется с первым инсайтом, что я внутриком, и если я буду продолжать дальше пересматривать все уроки и все видео, то приду уже, наверное, к этой фразе такой, чтобы ее не нужно было переворачивать на другой язык. Вот как-то так. Жалу, это самый необычный сайт, который я слышала. Все эти годы, приходите к нам в чатик внутрикову, в заморальный уже там. Да, там можно время от времени поныть, сказать: а вот, ты, меня ты, опять ты, заставили, да. вот там, я там ночью, я на работе. Ну, вот, И тебя полюбят, погладят и скажут, что все будет хорошо.